Всем привет, ассаляму алейкум, сегодня 27 декабря. Начинаем обзор боевых действий в Сирии. Посмотрим изменения, которые произошли с 25 декабря. Провинция Латакия. Правительственные войска провели рейд между населенными пунктами Кипир и Аддур. При проведении этого рейда, как сообщили, было захвачено полевой госпиталь террористов с турецким и саудовским оборудованием. Также захватили много средств химзащиты террористов. Как предполагают, они здесь планировали использовать химическое оружие. Для этого нужны были эти средства химзащиты. Севернее от населенных пунктов Меликли и Кантара. Вот этот горный район, по сообщениям от правительственных войск, все-таки он перешел под контроль правительственных войск, видим предполагаемое изменение линии фронта. В этой части провинции Латакия перешло несколько высот и населенных пунктов. Рувисад-Харами, высота 1166 и населенный пункт Мушарифа. Также здесь видим изменение линии фронта. По наступлению на населенный пункт Сермания пока сообщений мне не встречалось. Провинция Идлиб и провинция Хама. По северу провинции Хама изменений пока не видим. Вступали по сводкам сообщения, что в районе Кафарзита и Аджан, а также населенного пункта Хан Шейхун, наносились удары авиации и артиллерии по укрытиям террористов, по позициям и укрытиям террористов. Сообщается об уничтожении большого количества террористов. Провинция Алепа. В районе прорыва к трассе М5 пока серьезных изменений нет. Также остаются с переходными значками населенный пункт Аль-Баркум и Зерба. Боевики организовали вот в этом месте объект парк аттракционов. В этом месте организовали массированную атаку. Атака была отбита правительственными войсками. И были потери у правительственных войск. Двое военнослужащих погибли, 13 ранены. Еще в одном месте, севернее, Алеппо, в район населенного пункта Башкей. Также была организована массированная атака, была отбита и захвачена и уничтожена несколько единиц бронетехники и танков. На нескольких единицах техники были флаги как Даиш, так и Джибхатан Нусры. Это первый раз, насколько мне помнится, встречается такая ситуация. Ранее Джибхата Нусра никогда ни с кем не сотрудничала, ни с какими группировками всегда действовала обособленно. Также севернее от города Алеппо в районе населенного пункта Азаз было нанесено несколько авиаударов от воздушно-космических сил и от авиации Сирии. Удары были по перемещающимся террористам. И по нефтеналивникам. Район авиабазы Квейрис. Появились изменения. Давно их здесь не было. Расширяют зону контроля правительственные войска. Видим направление атаки. И был взят, перешел под контроль правительственных войск населенный пункт Джаруф. И высота Тель-Шербия. В этом направлении развивается в данное время атака. По провинции Рака и провинции Хасики. Демократический сирийский альянс и курды все больше начинают радовать. Развили наступление в район Гестишрин. Перешло несколько населенных пунктов под контроль курдов. Населенный пункт Бирбакар. И подошли они вплотную к плотине. У самой плотины, видим, уже переходный значок обстреливают автотранспорт террористов, перемещающийся в сторону ГЭС. Населенные пункты Хилинджах и Сакул стоят уже с переходными значками под дождем, когда подтвердится над ними полный контроль Сирийского Демократического Альянса. В провинции Рака значительно расширилась зона контроля Сирийского Демократического Альянса. По остальной провинции Хасика изменений пока нет. В район Камышлы, по прошлому выпуску, было сообщение, что сюда вошли турецкие войска. Эта информация не подтвердилась, скорее всего, это был вброс. Район Чизре был убит турецкий военнослужащий, это на территории Турции, как я понял, по Ираку. В районе Масула, где не так давно были или есть турецкие войска, было сообщение о том, что турецкая артиллерия... Нанесла удары по позициям террористов. Район города Рамади продолжается зачистка. Несколько районов города перешло под контроль правительственных войск Ирака. Район Аль-Арамиль, Басир и Аль-Хиз. Также под контроль было взято управление здравоохранения, находящееся в этом городе. Вернемся в Сирию. Сожденный город Дерезор сообщение о том, что продолжаются боевые действия. Удары авиации и артиллерии направлены по укрытиям и позициям террористов. Южной провинции Сирии пока существенных изменений нет. В городе Дыра продолжаются бои. Удары также наносятся по позициям. И по последним сообщениям правительственными войсками был уничтожен бульдозер террористов и камеры наблюдения. В столице в Сирии, городе Дамаске, восточная Гутта. Котел начал потихоньку таять. С восточной стороны сократилась контролируемая территория боевиками. Несколько населенных пунктов пока еще стоят с переходными значками. Правительственные войска развивают сюда наступление. Населенные пункты Нашабия, Замания, Касимия и Джерба. Также из серьезных изменений здесь... Начали работать по вот этому анклаву. Начата операция по рассечению этого анклава, разделению двух населенных пунктов Дарая, Муадамия, для того, чтобы в дальнейшем уже легче было с террористами и полностью с этим анклавом расправиться. Также здесь сообщили об уничтожении так, называ... так называемого подземного города. Уничтожен был крупный тоннель, полностью оборудованный для укрытия там террористов от авиаударов. По вывозу боевиков из вот этого анклава много мнений появилось у зрителей. Кто-то за, кто-то очень против договоренности с террористами. Но ну, я склоняюсь к тому, что все-таки это полезная договоренность с террористами. Стоит подождать чуть-чуть, понять куда их вывезут и что что дальше будут делать правительственные носка чтобы сделать окончательный вывод. ну Здесь несколько террористических группировок, такие как ДАИШ, Джибхатан Нусра, Исламский фронт и другие группировки, в разные места их планируют вывести. Тяжелое среднее вооружение они сдадут правительственным войскам и уедут, как я понял, на автобусах только со стрелковым оружием и своими семьями. Некоторые, по сообщениям, даже просто переберутся из вот этого котла вот в этот район, в район Восточной Гутты. Авиаударом был уничтожен лидер группировки Захрана Луш, группировка Джейш Али-Ислам. И в Исламском фронте, в альянсе группировок, он отвечал за военное планирование, за военную стратегию. Уже избрали здесь какого-то нового руководителя. В районе города Мхин пока существенных изменений нет. По провинции Хомс в целом сообщение только о том, что в районе городом Хин, Мхин, в районе города Пальмиры и котлах севернее города Хомс наносятся артиллерийские и авиаудары и уничтожаются террористы. Удары наносятся по позициям и укрытиям террористов. Посмотрим общую карту. Боевые действия в провинции Латакия. Южнее города Алеппо сдерживают атаки боевиков. Наступление правительственных войск в районе авиабазы Квейрис начались серьезные бои столкновения севернее от города Алеппо. Курды развивают наступление в район Гастиширин. В Ираке продолжается зачистка Эр-Рамади и серьезные подвижки начались по окрестностям Дамаска по зачистке котлов. По Йемену изменений линии фронта значительное не было. Хуситы продолжают вести оборонительные бои, запускают баллистические ракеты. По территории Саудовской Аравии и, как сообщается, на днях им удалось уничтожить одного из многочисленных саудовских принцев, который принимал участие в военной операции в Йемене. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.